Всем привет! Сегодня в этом видео у нас речь пойдет о монтаже больших панорамных конструкций с помощью вакуумной присоски. Это у нас присоска. Она называется пневматическая вакуумная присоска. Нужна для того, чтобы перемещать, грузить, разгружать стеклопакеты, либо, как в данном случае, целиком конструкции. Принцип ее работы заключается в том, что, то есть, вот, по сути, вот эта площадь присоски, она прилегается, прилегает к стеклу, включается... Включается здесь механизм. В чем он заключается? Здесь батарея находится. Соответственно, у нее есть заряд, датчик специальный, который показывает заряд батареи. За ним нужно следить. Если батарея разрядится, то все это может в самый неудачный момент рухнуть. Дальше, значит, у нас понижается давление до 0,8 атмосфер. И присоска намертво цепляет либо стеклопакет, либо целиком стеклопакет с конструкцией. Эти конструкции мы сейчас подавали на первый этаж те, которые поменьше. Почему мы это делаем? Потому что конструкции панорамно очень большие, они по коридору не пройдут. И для того, чтобы их занести в дом без такого приспособления, в данном случае нам не обойтись. И на самом деле при установке панорамных конструкций таких, для того, чтобы безопасно разгрузить конструкции, для того, чтобы их не повредить, необходимо использовать данное оборудование. Сейчас эту конструкцию мы будем поднимать на второй этаж и заносить ее в дом через законы проем. Самые большие конструкции, которые невозможно в связи с их весом перемещать внутри помещения, мы предварительно подготавливаем, закрепив пластины по периметру. Подав их с помощью крана, мы сразу фиксируем конструкции в проеме. Подъем будем осуществлять сейчас с помощью строп. У нас, почему мы это будем делать? Потому что приняли решение, что у нас есть свес крыши, у нас а, там недостаточно пространства для того, чтобы с присоской завести внутрь конструкцию. А нам ее, после того, как мы заведем ее, необходимо а, сразу фиксировать в проеме и крепить, потому что, но ну, фактически ее там передвигать внутри не получится, потому что вес очень большой. Если вы строите дом для себя всерьез и надолго, вас интересуют светопрозрачные конструкции, оконные, в особенности панорамные, то обращайтесь только к профессионалам. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наш YouTube-канал, на нем и в последующем будет очень много интересных видео о нашей работе и не только.